Привет всем! Нам пришла посылочка. Совета. Давайте посмотрим. <смех> Креативно. Ты даже тоже. Для людей. Круто. Вообще круто. Так, еще секунду. Вау! У -у -у -у. Нифига себе. Так, как мы это будем разбирать? Вау, повалилось. Так, я буду... те это для подставки для большой яндекс станции может сделать любой в смысле собрать классно классно мощно ну-ка где наша малюшка ой как вылетает смотрите вот это вот резина а это гладкая, и они прям нифига себе испытание лучше чем новой яндекс станции 2 они там по моему всего на 16 процентов поднимали а тут все 45 все держится О, круто вообще мне нравится круто есть вот такое угловое пенсия можно в угол чик еще и провод сюда спрятать Оп. так угу. одно правое одно левое да скажем так то есть можно сюда можно сюда ну что очень круто а если у вас две, а у нас, допустим, две. Ну правда Маруся Алиса. Ну что я вам скажу? Очень круто. Очень. Так. Да. Молодец. Классно. подставочки я брал на авито ссылочка будет в описании на продавца если вы напишите ему что вы от меня после просмотра этого видео может быть он вам сделает скидку так это две заглушечки для яндекс пульта умного у меня пульт яндекс коннектор был немножко вытащен и произошло следующее контакт был некачественный и начала плавиться начал плавиться сам коннектор вот я думаю вот это вот спасет то есть мы вставляем и защелкиваем не знаю, можно, наверное, еще и прикрутить а знаете что это может быть и крепление к стене то есть мы прикрепили да, вставили коннектор одели хм, классно яндекс пульт можно прикреплять к стене очень здорово среди креплений дюбеля винты шурупы угу, отлично так, давайте все-таки посмотрим. Ну, классно. Вообще вещь. Эти закоплены уже круто, насколько все кайфово Потай, шурупы, чтобы утоплены были с одной стороны стороны да круто так ну что попробуем первое присоединяем ноги ноги присоединяются вот к этой вещи так где у нас получится вверх вниз вверх вниз по моему все равно ну да скорее всего аккуратно да. вставляем сразу потерять вставили ноги а вот ну копота этот есть или нет а нет одинаково то есть все четко нет я не почувствовал что есть поэтому вставляем одну Поправляем вторую. И что там, как она? Ну и вот винты как раз туда и были. То есть именно сюда. Так, ну что, наверное, все-таки лучше сразу собрать. Винты. кстати дальше пойдет видео насколько крепкая эта подставка то есть там продавец как раз нагружает эту подставку грузом и показывает насколько она надежна крепление к стене три болта ну что давайте померим все-таки как это будет на самой станции перевернуть ну что я вам скажу здорово однозначно здорово а когда я переписывался с Дмитрием я <сосил> спросил его моя станция она у нас вот так вот стоит всегда лежа. Я говорю, а нет ли у вас крепления, которое вертикально к стене будет прикрепляться? Он сказал, пока нет, но ну не исключено, что будет в разработке. Я, я думаю, что если он сделает, наверное, он все-таки мне сообщит об этом. И мы обязательно купим такое крепление. Ну что, на этом, наверное все страницу ссылку на страницу продавца я напишу на видео и также хотя на видео она будет некрасиво оставлю в описании и в первом закрепленном комментарии вот так вот если у вас остались какие-то вопросы спрашивайте я обязательно отвечу даже по истечении какого-то времени эксплуатации поэтому и это еще покажу на фотографиях как получается к стене прикреплять